Я вот гуляю по этому маршруту, смотрю на эту прекрасную реку с прозрачной водой. Но мне вот понравился тут один моментик. Ребятки, ребятки занимаются скалолазанием я хочу этот заснять момент, прям как я в молодости. Я тоже этим делом увлекался по молодости. И хочу заснять это. Это настолько интересное занятие. То есть, кто будет в Чулие, пожалуйста. И кто занимается скалолазанием, это, кстати, в этой деревне очень развито.